Константин, все-таки, как объяснить тот феномен, появление этих феноменов тактологию, простите. То есть раньше же не было такого, или мы об этом не знали: о том, что это же без всяких курсов, так сказать, вот человек вдруг ни с того ни с сего начал, перестал стареть. Вот дело в том, что просто сейчас мы действительно больше знаем, это самое, ряд случаев было в Китае. Ссылки вот э, я смотрел, другие, там тоже мужчина 90 с чем-то лет, китаец, помолодел. И еще там приводили женщины тоже в китаянки, помолодели. То есть, в общем-то, в определенных случаях этот процесс имеет место быть. Механизм Шематрия? вроде бы сейчас зашифровали, почему это происходит. Запускается гены омолаживание Они у каждого человека сидят. Но при неблагоприятных условиях они, так сказать, не в ту сторону работают. А если все нормально, они могут все-таки запуститься. Вот. И задача геронтологов была как раз вот расшифровать те белки, которые эти гены продуцируют, чтобы потом можно было их просто вводить в человека и добиваться того же эффекта. Или активатор для этих генов, наподобие какой-либо мета для теломеразы Тоже запускается и все. Вот. А вероятнее все, что это комплексный подход должен быть, как говорится, одно другого не мешает, как говорится, сочетание всего комплекса. Который просто переводит человека в состояние неограниченной жизни или радикального продления жизни. При молодом, молодой фазе. Понятно, что как, э, все они именно сдвинулись в молодость. Обратите внимание, они остались или остались молодыми и не старели, или опять-таки сдвинулись и подошли к этой фазе и, остались, и, остались, и стали молодыми. Даже в одном случае женщина боялась, что она может совсем помолодеть, там, в ребенка превратиться. Но вроде до этого не дошло. Смотрите, был фильм, я забыл, как он называется, я смотрел его, когда в главной роли Брэд Питт, который родился, вот, и он очень быстро старел. А потом, что, я уже забыл, что там произошло. Короче говоря, он стал молодеть. И фильм заканчивается когда он превратился в младенца. То есть отношения, конечно, там были, и как это все потом, чем это все закончилось. Ну, в общем, очень интересная вещь. Очень интересная, конечно. Здесь как раз было так, что происходило вот это моложение, моложение, моложение. И когда уже женщина увидела, что ей там 20 лет подсчитала, она испугалась. Вообще. И процесс омоложения прекратился и пошел, пошел откат в обратную сторону. Вот. Right. То есть процесс управляемый, в определенных условиях он может управляться. Uh -huh. Редко это происходит, естественным путем. Да, редко. Случайно? Да, случайно. Или может не совсем случайно, но кем-то управляется. Но явно не теми людьми, которые сказать, этот дар получили. Вот. Но это показатель, что это возможно, то человек может идти этим путем. А задача науки в конце концов расшифровать механизм и уметь его управлять и запускать его. Uh -huh.